Ну, время еще есть, мы посмотрели. Уже... Сейчас... А я вам не давала письма на согласие, что вы не согласитесь? Конечно, нам не нужно согласие. Вы же знаете, что по конституции мы имеем право, а вы тут... Если я вам дала письма на согласие, вы Вы же на да, госслужбе находитесь, на В госслужбе. А какая? Же, у вас же написано, что го... государственное на учреждение, правильно? Вом, мы являемся государственной службе. О, мы Нет ну, ну, а пишите? Да. мы за всех, у нас там народ сидит, чтобы. Или искать, по одному, там... или по одному, Или, заходите, по себе, или мы все сразу вместе. все вместе это вместе Это оригинал. У нас тут 10 человек. Мне по порядку. Вот вот, давайте да, вот это берем. Теперь вы мне кладете одну и ту же фамилию, вот зер... вы нам ну, здесь... здесь будете заявить. Это вам? Мам, я здесь. поняла? Всё хорошо. Серебряков. Серебряков. Ах, Хорошо, еще? А, тут, так, так, так, так. Да, Татьяна Саковка 51. Что а, это? что? А, это ну, только, -то, не Никого нет, на здании. Ее нет, да. Так, попов. А это у него другой, который всем Понял, а -а -а. Все. Понял,